Привет! Скоро Новый год, а значит, пора озаботиться выбором подарков. Сегодня я помогу вам с этим нелегким вопросом. Меня зовут Паша, и вы на канале Декатлон ТВ. Поехали! Милые дамы, начать мы решили с ваших мужчин. Наверняка любой муж или парень хочет поддерживать себя в форме. Для этого ему пригодится вот такой турник. Он выдерживает нагрузку до 150 кг, совмещает в себе функционал брусьев и турника, а следовательно, подходит для разработки разных групп мышц. Если же ваш спутник увлекается фитнесом в зале, ему надалека понравится вот такая сумка. Она вмещает в себя 60 литров, обладает несколькими карманами, а также вентиляционными отверстиями, чтобы одежда спортсмена дышала после тренировки. Сумка имеет лямки и две ручки, что позволяет носить ее как рюкзак или как обычную сумку. А что если ваш мужчина, заядлый походник, любит преодолевать большие расстояния, бросая его за самому себе, тогда ему подойдут вот такие снегоступы. Благодаря этим красавцам он сможет ходить по глубокому снегу без опаски провалиться. Также для любителей походов нельзя не упомянуть нашу флисовую толстовку. Она состоит на 100% из переработанного полиэстера, не мнется, отводит пот и, что самое главное, не дает замерзнуть. Для спортсменов, любящих проводить досуг в кругу семьи или друзей, мы предлагаем вот этот набор для настольного тенниса. Он включает в себя две ракетки и три мячика. Понравилось?